I think the Всем здарова, ребят. Ну что, наконец-таки я добрался до Тайваня. Наконец-таки я не обленился и скачал какой-то там четвертый или пятый раз обновление. И оно запустилось. А что такое? У нас места не хватает. Офигеть. Чем это у меня тут склад забит? Куча всяких ништяков. Надо это все нафиг пооткрывать. Давненько я уже здесь ничего не фармил не открывал. Надо пройти битву гимн. А то уже третий или четвертый раз я ее просто пропускаю. Из-за того, из того, что лень была... Блин, Владушки, ну нету ремок, что за фигня, что за проклятие? Что на немке не падает, что здесь не падает? Бред какой-то. Я не знаю уже, что делать, куча воодушевлений. На этом аккаунте, -то, в принципе, это все не надо. Так, сейчас почистим немножко склад. Просто тупо все захламлено. Потому что не могу халявные плюхи бы забирать. Качнуть лям здесь что ли, чтобы уже было красиво, а то как-то 800-800 Некрасиво смотрится. Так, куча питомцев, еще сумок, еще с тех времен. Такс, такс, такс, такс, окей, забрали, это что? четвертый блин надо наверное, все таки бегать будет в этот а, кабашку качать а, на этом на немецком сервере находить премии и качать кабашку. Вот может оттуда хотя бы одну ремку соберу потому что это реально жопа просто тупо ни одной ремки на аккаунте дофига топовых эмблем и нифига другого нету просто трэш какой-то блин эти понабирались Офигеть, сколько всякого хлама. Конечно, это классная тема для бездоната, но для доната вот эта вот тема, ну нету смысла красные кристаллы тратить. Да и без доната мне смысла делать ковку этих рун, потому что кристаллы нужны будут для прокачки прорыва, их реально надо дофигища. Карточки. Так, ну вроде такое все пооткрывали. Поехали, посмотрим, что вообще на Тайване делается. Я сюда, наверное, дельки две уже не заходил. Так, лисица за 20 баксов дуэлянты, шмелэлянты нифига толкового нет ну вот это классная тема 150 сменок делаешь и в итоге получаешь 10 осколков вогника здесь собрать в принципе намного проще нежели на немке ну и на немке в принципе несложно если копишь самоцветы я думаю без проблем я на немке собрал Сейчас зефира добиваю. Зефира тоже здесь очень просто, ну легче всего зефира собрать это на английском сервере, я уже показывал как реально за два дня можно получить просто дофигище топовых героев, вчера делал видос на аккаунте, который создан за пару дней, и там есть топовые тенатные герои и никаких вложений, чисто выполняешь задания, такого к сожалению нету на других, да и на многих серверах нету таких накоплений. Так, в общем, у нас тут нифига нового нет, насколько я вижу. Нифига вообще нету ничего интересного. Что-то печально все. Вот здесь еще плюс 4 осколка, но интересно. Монеты здесь, кстати, добываются очень легко, плюс 2, плюс 2, ну 8 осколков, плюс там, считайте, 20 осколков можно свободно забабахать за один день, круто, блин, да что ж такое сегодня, здесь с бесплатки на немке, ведьмочка с бесплатки упала, в общем, поехали, посмотрим, что там у нас, мне интересно посмотреть, Новую локацию, кстати, кто играет на Тайване, кидайте заявочки, вступайте в гильдию Раша, чат в телеге Water Раша, залетайте, первые места битвы гильдии атака фортов, 35-75 нас уже, дофигище, дофигище, но все больше и больше народа, так, поехали, посмотрим, что у нас, по новой локации, заберем плюхи сейчас, ну, не знаю, мне новая локация вообще просто тупо не зашла. Так, это имперский сундук бьют. Ну, что у нас по плюхам? Сейчас откроем. Блин, это сундуки были для этого я их получил? Не, вроде сундук же ждают. Ну, такой себе. Сундучок плюс 15. Ну, хоть какой-то дополнительный бонус, так кг-шки, 40 кг вот это хорошо а, прилетело нам и так а, поехали на битву гильдии, посмотрим, ну раньше на Тайване, давайте сюда уже забежал раньше на Тайване, так это уже все прошло а, уже все вообще прошло пишите пропала, сколько она еще идет еще один день все равно сюда захожу по привычке в последнюю очередь так атака фортов что я немножко во времени потерял со стоиванием после перевода так 700 да, сегодня противники просто бомбические. у нас 765 Будет, ребята, шанс слива максимальный. Опекайся, меня там фрэя санула Жестко. Шанс слива, ребят, как обычно. Так, а что у меня тут с зефиром? Я что-то не понял, что это он так слился быстро. Че у меня за зефир? Какая здесь сборка вообще. Вроде нормальная сборка. Все равно. А, ну чара. Чара вообще бомба. Так. Поехали попробуем такой вариант. Какого фига тут такая чарка стоит? Я даже не знаю. Что-то я тестировал последний раз. Священный суд упал. Это редкость. Так. Лень даже эти плюхи все собирать, честно скажу. Чисто оставил сервак под обновление и все. Потому что лень вообще что-то фармить в битве замков в последнее время. Но интереса никакого нет. Чисто на бездонате еще пофармить и все. Остальные все аккаунты, ну не знаю смысла, не вижу вообще никакого. Так, ну посмотрим, что наш зефир сможет теперь. Самое главное, если будет блокировка, либо недомогание, то, конечно, будет печально. Ну а так, выживание и так хилит на фул. Да, видите, шанс лива, ребят. Нифига себе, на 100% затащили. Жестко. Поехали, следующий заходик. Так, Фенечка нормально ударил. В принципе, без проблем, это раста разбирается. Но это не точно. Битва Гильдии вообще вообще не вижу смысла ее фармить сейчас, ну, там, без там еще, да, кое-как, а донатом, ну, подавно она нафиг не нужна, 1600 там, или сколько там тех кулаков получить, или 3000 кулаков тут заходишь с любой акции, получаешь по 50, по 100 к, по 200 к то есть, фактически, локация просто убита, ради того, чтобы другие получили единственное зачем ее фармить, то есть, ну, кто в гильдии нуждается в кулаках, чтобы там какое-то место занять, а так, по сути, ну Локация вообще убитая. Если бы они сюда поставили какие-то итемы новые, какие-то бонусацию, в рейтинге, возможно, тогда бы локация была бы еще более жива. Ну, смотрите, нормально, с держится. Ну, нету недомогания, блокировок. Это не топовые расты против нас, поэтому... Поэтому все будет. Так, окей, 479... Но ну, в любом случае надо проходить. Если тебе не надо, то кому-то по-любому с гильдии надо плюшки. Так, 64%. Фобушка там трешует. Надо будет, кстати, фобушку. Давненько я уже им не играл посмотреть. Потестировать на по локациях что я сегодня втыканул, думал, сегодня пятница, побегаю за пределы, но фигушки. В общем, вот так вот, просто easy. Шанс... С... С... С... С... С... с шансом, сливом. Мы просто за пару минут прошли локацию, которая, по сути, уже просто не особо актуальна. Ничего себе, батя. Смотрите, что он... А, он ну мне слился, в принципе, да. Меня из-за слева обогнали. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, вступайте в гильдию на Тайване и на немке тоже. Всем удачи, всем пока.